Патрик, а что на канале одни спорты, одни рерки, всякие джиксеры, почему нет нормальных железных мотоциклов? Так вот, сейчас мы едем смотреть один из самых адекватных нормальных железных мотоциклов, которые, на самом деле, я считаю, ну, как бы не очень популярны, потому что вот эта промежуточная градация между 600 и литром, а 750 такие себе подзадушенные, в отличие от, той же, от того же Харнета. Итак, сегодня мы едем смотреть honda себе 750 долгожданный на канале он впервые маякует мы конечно же знаем эту модель но просто как-то никогда не удавалось его отснять сейчас мы едем полностью загруженными камерами будем снимать с микрофонами в две камеры все как вы любите не забудьте после просмотра видео поставить лайк нажать колокольчик и отметить все уведомления о канале Globus Motor. погнали смотреть Здравствуйте. Добрый день. Я на камеру, вы не против? Да нет, конечно. Сергей, Патрик. Здравствуйте. Горожане. Большое. Да, тут войной, да, он получается? Нет, тут это изначально все построили, потом да, место докупили. Прикольно. Еще так, все вот эти ряды. Прикольно, прикольно. Чтобы звук было лучше слышно, микрофон так одену, можно? Uh -huh могу подержать? Да нет. А, это я буду говорить, да? Ну, если вы что-то будете говорить, чтобы он слышал, конечно. Хорошо. Да, потом уже он будет греть. Ну, такой гараж, вот, сколько мы тут сидим, скажем, два-три часа он не разогревает, то есть изнутри только греться ну. приходится. Ну, понятно, изнутри это хорошо. Но по здоровью бьет. Ну, это да. А вы подбором занимаетесь, да? да. Как вы догадались. Ну, судя по камере. Да. Да не, просто бывает, ни хрена не слышно на, на микрофон, поэтому приходится как-то изгаляться. Человеку показываешь, а он говорит, а что он там сказал? Я его, да, блин, не помню, сколько там цена там и тому подобное. ну Сложно все это. Так, у нас тут все в оригинале. Стэнли, оптика, оригинал, джапанезия или нет? Джапанезия не вижу, вижу дот. А он кто? С Японии. Японии, Японии не не не Почему да. джапанезия не написано? Ну это ладно. Стэнли тоже. Крылышка немножко подкоцанная. Вы сколько им владеете? Я его брал весной. Этой весной. Да, да. Ага. Ну, вот э, получилось, я там писал. А объявления находили на второй или на Авито? Я, а, я не знаю, честно, мне человек позвонил, сказал, надо поехать посмотреть. Я просто... А, просто. у меня почему-то не получилось. На, на Авито, кажется. А, ну если на авито, значит видели, у меня на втором объявление там и там висит, на втором что-то не получилось добавить фотки с аукциона, а. на авито они там есть, то есть... Я фотки не рассматривал, просто как бы у нас, ну, мы, мы вдвоем работаем с Романом, и мне, говорит, он говорит, я не могу, не успеваю сегодня, а мне, говорит, ну, человек уезжает. Вот, поэтому вот. попросили бы меня быстро. На фотографиях с аукциона видно, то есть, совершенно все, вот, угу. и, то есть, здесь ему как бы не доставалось нигде, ничего не делали. Я понял, это хорошо. То ладно 256 он перекрашен что ли? вот это я не знаю то есть вот как был так и есть 210 видимо да он перекрашивался 194 но ну, вполне вероятно что может быть перекрашивался даже а, в Японии, вполне вероятно. А можно ключики попросить у вас? Да, конечно. А у вас, получается, вы первый владелец? Нет, его первый владелец купил, но, как он говорил, он им не пользовался вообще. У него uh -huh. то есть не было то ли правды, А, да, да, да, то там написано, что вы второй владелец. Да, да. и я его... Просто то есть вы говорите, тот... с аукциона... Блин, думаю. значит, откуда их ключи-то эти дел? Вот. Ой, спасибо. Так, там это он... у нас что-то еще, да? Да, это гаража, да. А, понял. Я бак открою, посмотреть. Ну да, он перекрашенный, но крашен неплохо. Ну вот здесь честно не могу крашен. сказать, вот, который владелец, он говорил, то есть он когда его пригнал, поменял на нем резину угу. и насчет сальников не знаю, висло, масло менял. Здравствуйте, Привет. красочка такая мягенькая, видимо вот, от бензина. Насчет сальников не знаю, масло вилки менял, угу. и, а и масло двигателя больше к нему не лез. Я вообще ничего не делал, то есть -то у меня сезон отъездил, я почему себе этот купил? Изначально у меня 400-ка была, uh -huh. я ее как раз... А что такой мелкий скачок? 400, потом 750. 400 он у меня первый был я его купил, думал... Ну, надо думать, е... сразу литр брать. Да кто его знает, я думал тот купил, как бы, и думаю, горе не знал, буду uh -huh. ездить. Вот я его осенью купил, вот тут по гаражу покатал его зиму uh -huh. и весной то есть, продал, то есть, очень как бы он мне маленький. Не зашел, да? Да, а на этом как бы я ездил, ездил нормально, ну просто вот этот мне как-то больше зеркала остальные, но я не вижу никакого обозначения это скорее всего не оригинальные зеркала но качество вроде ничего вот они обозначение джилия а может быть мне может ошибаюсь конечно но ну, какие-то наклейки там на них на этих на стеклышках. не ну я думаю что скорее всего это в японии эти зеркала ставились может быть я ошибаюсь опять же ну то есть знаете как не ошибается тот кто ничего не делает хромучие выхлоп небольшое падение было да да, вот же, не вот, у видите, вас, да? Не-не, это все вот, я вижу, на фотографиях это все видно, еще где он на аукционе стоит. То есть как бы прикладывался на эту сторону, то есть вот это все, я так понимаю, это оригинал, но видно вот тут чуть да. царапнуто. И вот он как бы... Нет, вот, это... царапнуто это знаете как, это такое себе. Я считаю, что, ну, в протяжении земли еще никто не отменял. А Нет, вы мыли да, его недавно? Да я за ним всегда как бы слежу. Я просто там капли стекает откуда-чего. А это может быть, это вы его заводили, наверное, да? Заводили его дня два назад. Человек приезжал, угу. тоже смотрел. Я Да, вас... да, здесь какая-то конденсация. Это конденсация. Труб. Ага. труб, там специальные дренажные такие отверстия в трубах. Это специально бы и спрашивал. Как бы лишний да, раз не замерзли, он, да, очень бы будет. не хотелось дергать. Вот. Как бы человек просто приехал, посмотрел, покрутился, говорит, да, все понравилось. Вот, типа, давай заведем. Завели. Вот. И он в итоге... Вы, видимо, поэтому сегодня спросили, будете заводить да, или не будете. А он да? как бы говорит: да, все нормально, все хорошо. Говорит, но я еще с моделью не определился. Я как бы буду думать, какую мне модель купить. Че за приехал, смотрите, еще не определился. Типа он хотел посидеть, покрутить, да, все. А устроило. так можно было, да? Ну, кто? За... посмотреть, я, посидеть. В принципе, я люблю с людьми общаться. Мне как бы. Проблем не составило. Вот мне не понравилось, как бы, что вот просто так его дергали. Нет, ну мне ну, человек сказал так, что говорит, если он достойный, мы его забираем сразу. Я только не знаю, как это сделать, потому что, насколько я понимаю, вы сегодня уезжаете или завтра. Не, у меня сегодня поезд. Ну вот, а как нам, например, его забрать, если человек захочет его взять? Ну, я же когда, если все благополучно, я вернусь. А через сколько? Ну, у нас как бы там неизвестно, то есть как управимся. А, есть, если... например, кто-нибудь супруга там или кто-нибудь продать может, если ну, что? Даже ребенок маленький, она, а, то есть от дома потом... далеко не отходит. Подтекает немножко сальник. Да, этого. я вот это же говорил, человек. Они оригинальные стоят, но угу. как бы не вечные. Сальник этого, как его? Амортизатора. Здесь тоже подтекает. Прям так. Ну, их по, по, по идее надо будет либо менять, либо попробовать обслужить, но вообще легче их поменять, конечно. Ну, я там читал, говорят, их как-то накачивают, добавляют там давление, тогда они перестают течь. Цепь, звезды вроде ничего. Ну, я не стал. Липкая, да. да? Да я вот этим мазал. Я вижу, да, что она недавно помазана. Не, ну я же, понятное дело, когда ставил, уже все ж мыл угу. чистил. Перед тем, как поставить, да? Да, конечно. Да, ну, там же в книжке советуют каждые 500 километров умыть. Ага. Дешевле помыть, чем новую потом покупать. Ну да. Так. А что за звук? А теперь звука этого нет. Видимо, цепь... Что это за звук? Странно. Цепочка живая. Ну да, вот в основном, как бы я тоже когда-то когда-то даже беру. То есть самый дорогой резина, цепь, звезды. Я вижу, да, резина у нас пилот по 3, да, или кто ну, это? Да, то есть. Пилот как бы, самый... RUAT 3, да. Не из дешевых. Но это я уже с ней брал. Это вы сами. А, это вы с ней брали. Ну, я с ней брал, да. Я к нему вообще ничего не делал. Просто даже сейчас не знаю, есть ли пилот 3 в продаже. Может быть есть, наверное, есть небольшая трещина, не не отремонтированная. Поворотник немножко болтается. А поворотник, ну, не же, видите, вот это же резинки, они ломаются. У меня есть я один... Не, вообще даже, знаете, я, я не то, что как бы предъявляю, это я на камеру расскажу. Не, вот. не я просто говорю, у меня есть поворотник один новый, вот такой вот. Mm -hmm. Там вот тоже передний левый, тоже вот так вот подклеенный. То есть, есть один новый поворотник, он задний, по-моему, с двумя проводами. И одно крепление новое. То есть, mm -hmm. получается, тот сюда надо будет ставить, а там просто крепление поменять. То есть, ну, не будут как... Как и должно быть. наклейка оригинал, еще на лаке. А ну да, там вот здесь, там... ты имеешь в виду? С другой стороны? А, а японская, она... которая? Да, я же говорил про это. Да, да, да, японская вмятина здесь там есть. Здесь, есть. По... И Поэтому поворотники сломались, да. ты Миш, Так да. нет, поворотник-то там левый почему-то. А здесь тоже? Нет, там вот он, он, он он еще плюс ко всему бак же крашеный. А, да чуть-чуть. Вы же выяснили, что бак красился, потому я что даже если по не смотреть, да, он крашеный бак. Ну, скорее всего, там отремонтировали, может быть, даже где-нибудь на въезде в Россию. А можно попросить вас документы от него? Да, конечно. Что-то, крыло, да, тоже видел. Но он направо-налево падал, это понятно. Да, да. Сколько лет мотоцикл? Какого года? Я с девятый. Я с девятый. Это у него получается 21 год. 21 А мне вот так вот это отлично, Ну, Там еще страховка внизу. А мне не нужна она. Так. А, ВИН отсутствует. Так, год готовлю 9 -й. двигатель. Так, двигатель RC17E. 3. Ну, все, отлично. Спасибо. Так, кнопочка не заезженная, кстати, походу, даже еще не так часто его заводили. Бибику нажимали реже. Потому что, знаете, бывает, затираются вот эти вот ага, логотипы. Ну, так-то вроде ничего. Пробег пишет 30 тысяч. Но по заднему диску. Возьмите, пожалуйста. Mm -hmm. Спасибо. По заднему диску в принципе может быть. Ну а вот передним я в диском. Пользовался задними тормозами. Что-то как-то. 4,82 из 5. Ну, вполне может быть. Но, вы знаете, я почему поверил этому пробегу? Как бы ведь в Японии скрутка пробега это прям уголовно наказуемо, насколько я знаю. Да дело в том, что даже не то, что в Японии там не скручивают. Дело то в том, что там в Японии особо на них никто и не ездит. Но ну, имеется в виду, есть экспонаты, на которых прям много катают. А есть, знаете, вот особенно Сибишки, а, покупают для как стандарта или типа не знаю как это вот, ну обычай такой. Hmm. Вот есть две машины, должен быть мотоцикл. То есть вот у них вот, очень часто они стоят в гаражах, потом спустя там 10 лет они думают, да нафиг он мне нужен, возьму-ка я его продам. А то есть в Японии нет мотоцикла Honda, либо какого-то другого, но это странно. Так, а у нас нету здесь получается шильдика. А, здесь должен быть шильдик, нет? Не было у вас не, да, нет. вы на учет ставили, ничего вам не сказали? Нет, не совершенно ничего. Здесь табличка должна быть? Ну, может быть, не знаю. Клепки есть, а таблички нет. Ну, невозможно. Надеюсь, раму не красили. Да вроде нет, так вроде не видно, чтобы она была крашена. Душки есть, вот такая вот коцка есть на ней. Резинки не потресканные, масло течи я не вижу, немножко потеет чуть-чуть совсем. Это там есть, не знаю, может либо масло, я аж все резинки понамазывал. Нет, нет, -не, да здесь, вот здесь, под крышкой а, потеет чуть -чуть. Это, это вопрос старости мотоцикла, ну, имеется в виду возраста. Тут вроде даже оригинальные колпачки стоят, да. Свечные колпачки. Здесь вы силиконом напшикали, да, вижу? Ну да, все резинки Матикулы пшиканы. Вижу, натертые, да. Ну, как не тертые, пшиканы. Ну, имеется да, в виду, да, да, да, блестят. Да, все, что резиновое, все. Так, крантик бака немножко подсачивает, да, или нет? Да, наверное, то есть можно подтянуть. Да, чуть-чуть есть. Это вот здесь крантик бака немножко подсачивает, видно запотевание. Лапка, датчик. Что мы здесь видим? Протерты немного эти подножки вот так то вроде красивенький да есть небольшая вот такая вот мятинка на на трубах да вот это Труба вот оригинал. и левая левые и правые трубы то есть да, он, он же, в японии он сфоткается с двух сторон угу. то есть все это видно трубы оригинал задники текут а напомните цену его 170 170 тысяч рублей 99 год а готова отдать ну я пятерку скину больше нет то есть за, 100, за 150 не 165 вот. я просто честно говоря как бы цену тоже не из головы брал я посмотрел что люди хотят за такие мотоциклы то есть вот за 170 аналогов как бы, я этому не нашел либо много дороже угу. либо состояние как бы и рядом не 15 -й год резина в принципе еще поездит только она у вас наоборот стоит Вы знаете да да, да это я знаю пытался поменять то есть меняют много где а сбалансирован с балансировкой проблемы поэтому то есть я так и не нашел, где бы мне сразу поменяли, отбалансировали. Я понял. Проблем у, вас... у меня не было с этим. Да, у вас диск стоит правильно, а да, резина да. наоборот. Да, я просто думал диск перевернуть и все. А на самом же... деле, да, направление в другом. Это спидометр, по-моему. Ну да, да, да, да. Я на всякий случай посмотрел. Так, ну вроде так ничего, вроде колодки. Колодки. Колодки вроде есть. Можно, в принципе, потом в дальнейшем посмотреть, да как они дальше себя покажут. Ну, колодки, да, процентов еще 40-50 точно есть. Здесь потертости нет. Это вот это вот в связи с падением, скорее всего. А, может быть, даже в бак зацепило вот так вот. Падение сюда. Вот это потертость. Зеркало поменяли. Здесь на приборке ничего отметен нет. Вот оно, падение вот здесь. Виднеется небольшое вот, соответственно, ручка ударила в бак и, соответственно, после этого покрасили. Вполне вероятно. Приборка очень похожа на оригинал, потому что она хорошего качества. Скорее всего, это оригинальная приборка, то есть не какой-нибудь там кастроляп китайский. Ну так, мне мотоцикл, в принципе, нравится. Тебе что? нормальный адекватный аппарат. Почти винтаж. А могу его завести, да? Аккумулятора нету, я же снимал домой ставил. А теперь есть, как? Не, он-то вон я его принес, то а есть его надо да. ставить. Давайте поставим. Я заодно под посмотрю. Седло перешивалось, да? Не, сидло оригинальное тоже. Ну, как мне человек сказал, он ничего не делал. То есть, ну, судя по Можно. вот этим, как бы. Дыркам, там дополнительных дырок нет, если бы оно перешивалось бы, то... Ну вот здесь немножко под, поднатягивали его, скорее всего, вот это вот, видите? Может быть, вот этот. Ну я же опять утверждать не могу. могу. Да, скорее всего, вот здесь все оригинал, а вот здесь вот, видимо, что-то его поднатягивали. Видимо... красный был. Мотоцикл? Нет, да. это грунтовка у японцев красная. Это я тоже выяснял. Нет. И вот он же не грунтуется, а не грунтуется да? Был, вот пластик. он красный был, да. Ну не знаю, может я ошибаюсь. Был я изначально. Темнобордовый был, настоящий их цвет, темно-бордовый. Да. Здесь, кстати, здесь, кстати, волокно ремонтировали уже пластик. Ну да, и вот, и вот здесь вот, этот отламывался, ага. ухо его тоже подклеивали. Посмотрите, что я спорить не нас... буду. Я когда вот это себе четырехсотку выбирал, у них же тоже, но ну, я еще брал себе Довтековую. У них же тоже стандартные. Кстати, пара отличный аппарат. Кра краски да. у них стандартные, черные и красные. И вот я тоже приехал человек, он ну, там тоже хороший аппарат был, то есть один владелец. И вот такие же тоже потертости. меня черная была, но потертости красные были. И он вот он прям кулаком в грудь бьет, блин, говорит, ничего не красилось. Ну там чуть ли как бы не поссорились. Ну, так, как у нас, так у нас пластик, у нас пластик. Май 95 -го года. А он 99-й? Да, в документах А май 95 пятого года пластик. Так, ну, или... И потом я вычитал, что у них именно грунтовка красная. Может, ошибаюсь? Ну, ну вот... Ты... не так. так. А, нет, соврал, соврал. Тут дальше идет еще... Тут получается старые шильды здесь новые шельды. Он идет май... Ой, и апрель 98 так давайте мы ее снимем, все да аккумулятор, не, не, я не, автом... аккумулятор же ставить, все равно ту крышку снимать. Так, и тут у нас то же самое, да. Пластик ну, оригинал, по крайней мере, то, что я вижу здесь и сейчас. Здесь тоже, да, оригинал пластик, видно, что он оригинальный. Здесь большие надо будет подремонтировать, подкрасить. я ну, уже, уже потом досмотрел, то есть, когда седуха снимается, вот это цепляется. Uh -huh. вот, то есть, я бы снимать правильно, сюда надавил, вот это поднял. Красный, это да, потому что здесь красное. И на пластике тоже красный. То есть он был, скорее всего, бордового цвета. Ну, вот здесь не буду с вами спорить, но вот насколько а я не, знаю... Я, я, я не хочу с вами спорить, а просто я на камеру визирую и все. Да, Не, просто я, насколько знаю, это именно вот у всех японцев грунтовка красная. На пластике что-то тоже грунтовка? Не знаю. Ну, если я ошибаюсь, пускай. Значит, я ошибаюсь. Так, здесь у нас небольшой отлом идет. Да, сидушка поднатягивалась Но может быть даже и не перешивалась Потому что здесь оригинальные еще скобы Дополнительных дырок я не вижу И они уже ржавые А здесь они свежие Натягивали скорее всего <coughs> Скобы могли отвалиться Либо поржаветь Вот здесь же вода попадает Так, они могли поржаветь и уйти А, кстати, инструмента нету, да? Нет, инструмента с ним не было Печально. Так, 95-й год, ноябрь, окей, но все равно 95-й, а он идет, идет 99-го, да? Ну документы, да, 99-й написано. Да, 95-й у Сибирь, 750F, и цвет у нас color red, красный, видите, R, ага. R210C. Так что, получается, он весь перекрашивал? Да, он был красный, R210, color, да. Это red, red 210, то есть red ага. 210, то, то, то, ну, тонально, ну как это? Ну а я понял. Color. Не тональная, а как она? Оттенок. Не-не, я ж не ничего вам не говорю. Есть, ну, мотоцикл за а, такие деньги перекрашены, ну это человек будет сам что думать. Знаете, я его брал из-за того, что якобы он не крашен был, Но я не досмотрел вот это ну. вот. Я вот эти просто наклейки все их не знаю. Uh -huh. Но мне основной показатель был как бы пробег подтвержденный По большому большом такие мотоциклы, какая разница, как бы. Главное, чтобы он был хорошим на хорошем ходу и выглядел более менее адекватно. Поэтому я даже не переживаю по этому поводу. Тут. Вопрос. Так, давайте аккумулятор подключим. Я сейчас отойду в сторону. Uh -huh. Спасибо. Изучаем теперь. Вот у нас cover Коверсайт. У нас здесь написано Honda ABS. 1995 год. Он закончился и потом пошел в следующий шильд. 1996, 1997, 1998, 1999. Он 1998 год. А... Октябрь. Или ноябрь. Вот. Ты же вроде штаны надели. А, Кстати, резина у него задняя, она больше, чем нужно, да? Не знаю она 150 на 70, а должна быть 150 на 60. Ну, она поэтому не немножко торчит. Профиль у нее выше. У нее выше профиль, из-за этого она плохо. Ну как она бочкообразная такая получилась, как грибок кстати такую резину так и нелегко найти ну, то есть, чтобы на 60 было предыдущий владелец менялся да даритель. да он ее купил то есть видно mm. что он стоит когда в его uh -huh. он с другим протектором uh -huh. аккумулятор он тут видите написано да за аккумулятор я особо не год. переживаю потому что ну, это, это, это по, по, по факту расходник как масло тысячи 1004 он стоит знаете, как из-за того, что аккумулятор старый не покупать мотоцикл. Когда, например, рама кривая, тогда да. А когда аккумулятор либо резина, вопрос торга. А там не золотистая наклейка должна быть? Не помню? На Да. Она золотистая, черная. А, ну да, вот такая же должна быть. Смотри, она же с черным этим, золотистая, да, вот она, На красный. То есть от красного наклеили сюда. Ну или перекрасить, потому что этот вмятины позже были, чем ну да, это уже покрасили. Сначала покрасили, потом еще раз вмяли и больше потом не красили. Потом уже продали, да, и потом уже. Самое главное, чтобы не было какой-то жести. Так, отбойники смотрим. Отбойники здесь. Отбой есть, да, не обязательно. Отбой здесь есть небольшой его показать вот так вот, отбитая есть чуть-чуть здесь отбоя такого сильного нет то есть он получается ударился в ту сторону сильно влево руль так, и подшипник рулевой вроде никто не трогал а можно ключ попросить у вас надо, а, спасибо. Да, давайте. блокировка руля да. Блокировка руля. Я смотрю, просто не отбивалась, да вроде нет. Отбивалась, наверное. Да, все, блокировка руля сработала. Руль заблокировался, что входит. если его не скрывали. То бывает, знаете, пытаются украсть, и они там потом болтаются, эти блокировки. Так, заведем. Сейчас. Ветр. Да, я могу сам, да. Хотите, можете вы. Вы владелец. Вы, вы тут главные. Да, я это понимаю, что я делаю. Если вы знаете этот мотоцикл. 13 вольт, в принципе, выдает аккумулятор неплохо. Так, смотрим просадку. Просадку. 12,2. 12, ровно. Так, попробуем так. цилиндра слышу три цилиндра только его сильно сейчас откровишь можно зависть свечи так три цилиндра слышу смотрим а он у нас сдох он сдох и замерз сколько здесь минут 15 что ли что он так рано сдох Попробуйте, попробуйте, да. Да, он замер. А. Сейчас да. да, холодный. Второй холодный. Первый тепленький. Третий тепленький. Четвертый тепленький. Вот второй не работает. Скажем, второй немного. Я уберу, чтобы не залито. Вот второй я держу его вообще. Температура чисто от того, что там цилиндр шевелится и соплит. Вообще он столько только начинает нагреваться. Этот уже тепленький на пошел. Это тоже тепленький То есть он сейчас работает на два с половиной Это раз немного прохладнее Но он уже теплее чем второй То есть он работает сейчас на первый третий Второй холодный Четвертый только начинает О, тепленькая пошла Ой, тепленькая пошла Все, зашел На три с половиной работает Четвертый через раз работает нормально Сейчас он нагреется, да, нагреется. И четвертый все равно, он так работает на холостом ходу, он работает на пол сила. Второй только сейчас включился, он цык-цык-цык. Да, он сейчас цык-цык сделал и все, и пролил. Прожег, в смысле, свечу продул. Я думаю, лучше не надо. Пускай сейчас поработать. А то рьем, потом будем мучить. Так, ну у нас тут фар мы видим вместе с водичкой. может бензинчика подкидывает, но так чтобы. В любом случае сейчас бензин открыто больше, чем воздуха, поэтому... Так, все, подсос я убираю. Я половину убираю. Вот. Даже полностью убрал подсос. Абсолютно полностью. Свет включился. Поворотники. Поворотник работает. Так, поворотники замерзли. Есть, работает поворотник. Там работает, да? Поворотники замерзли. Так, ближний-дальний есть. Ближний-дальний. Ближний-дальний. Форм. Так, смотрим нагрузку. Дальний включил. Нагрузка 12.8. Включил дальний. Ближний-дальний 12.6. 12.5. И с сигналом. Так, Нормально. Нагрузка идет хорошая. То есть сейчас он идет, работает на аккумуляторе. И попробуем его сейчас немножко раскачать. Сейчас он нагреется. И мы его растолкаем. Можно, да? Так, так, так. Ты давай не начинай. А уже, я, уже, я уже руками померился. Так, 51, 41, 33 и 52. Ну, в принципе, да, они все четыре включились, но и так это слышно. Так, разгазую чуть-чуть. Смотрим заряд. Димок идет или пар? Да, это пар. Благо это Смотрим, дальше. Зарядка идет или нет? А, Начинает подтирать. Так, начинается. А, мы же бак не открыли. Да? Бак у нас закрытый. Да. Точно. Вот теперь бак открытый. Сейчас немножко помаслает. Так, надует туда в карбюраторе. Рассказываю его. Я уже думал, все. Там должно прям так капать конденсатом, да? да? это конденсат, да, он же снизу, да. Крубы железные, полутамухи. Вот там, там, да, да, очень много металла, поэтому оно конденсируется. Оно в прошлого раза, когда его э, грели, оно, оно замерзло там. То успело выйти, то успело. Так, ну что, Попробуем. Мотор еще не сильно прогрелся, поэтому я его сильно сейчас беру грузоваться не буду Но горят, вижу, идет хороший. Заряд идет хороший. Сейчас еще немножко нагреется, я его разгазую примерно там тысяч до шести, до семи Но чтобы сейчас его не насиловать Я никогда не газовал. А я не буду, я с него отсечку буду долбить. Мне нужно просто понять какой заряд э, и как, как он работает наоборот. Я уже слышу, что все хорошо с ним. Сейчас я микрофон поднесу. Так, у меня опять с звуком все лады, да? тоже нагрелся как-то вроде ничего работает так, сейчас его разгожую да что такое руки замерзли чертовой матери сколько у нас он сейчас нагретый уже 60, 80, 70 градусов. Масло у нас 47 градусов. Мотор 46. Волочем Да, но ну, в принципе можно разгазовать его. На радиаторе 78. Вот так подержать Ну это пар, да Это пар Вода Рука влажная Все, отпускать Знаете как, если бы там был бы антифриз В этом мотоцикле, я бы подумал, что он давит антифриз Но так как здесь идет воздушно-масленное охлаждение Это вполне нормальное явление Сейчас он, да, уже теплый воздух пошел, сейчас он прогреется. Но я думаю, что, скорее всего, за 160 мы бы его забрали бы. Как вы на это смотрите? Нет, больше нет. То есть 165 я... и все, да? Да, да, то есть прям. Да. нему что-то еще идет дополнительно? Это у меня все вот как Но, есть. вот как вот он стоит все, да, да. да? Ну, там чехол, да, еще идет? Да нет, чехол же у меня же вот под а, этот потом. Да. чехол, я понял. Этот чехол у меня этот третий мотоцикл уже. А, он по перез, пер, да, переживает. Переходит. Я понял. Все, все мотоциклы, я понял. Ну да, это влага вот, если посмотреть даже вот. Вот здесь даже вода, немножко сконцентрировалась, сконденсировалась. Так, ну заряд мне нравится, мне в принципе все нравится. Я поклассую передачи, можно? Да, Нет. А он фити супка, да? Да. да. Не, ну так то вроде вроде ничего так выключаюсь задний стопа а стопаки не проверили есть стопак да и здесь есть да Нет, вот как он появился пути посильнее -типа надо было нажать так, ну что, в принципе, там мне все нравится. Сейчас посмотрю еще, что у нас по колодкам задним. Да, колодки задние еще есть, но в принципе, как бы, какое-то время еще ездит. А вопрос 165, да, и ни копейка ниже. Нет, нет. Ключей сколько у вас? Один ключ. Печально. Также с Японии пришел с одним ключом. Я понял. Печально. Мы, в принципе, готовы. Я думаю, 99% что мы его заберем. Сейчас только нужно дождаться ответа, когда мы это... Хотя в любом случае вы там завтра уже не сможете, вы уже уезжаете. Сегодня, да, получается? Я думаю, мы в любом случае не успеем подготовить документы. Накину сидушку, можно? Можно, да? Да, конечно. Ого! Масло застыло как-то. Вот это вообще не амортизирует почему-то. Масло застыло сильно. Ну Сейчас его нужно разогреть. Задний, задний все, амортизаторы амортизатор подзабельный. Они аж прям подпрыгивают. Еще посмотреть. Видите, они прям подпрыгивают, если они не амортизируют. Пшикают. Нет, пшикают, он дышит, но там масла уже нет. А эти вот видите, вот раз и поднимают. Да. Вот это правильно, то есть, вот здесь просто масло замерзло, потому что уже минус 10, или сколько здесь примерно. То вот есть это нормально. А здесь, видите, он сразу раз и подскакивает. Здесь как бы амортизатор надо либо обслужить, но я думаю, что здесь проще их поменять. Ну, у меня терморизатор, чем... это трикцатка. Мне чем как бы они понравились, вот что ори оригинальные. Вот. Вот. Есть вы есть просто вот вы, когда, например, выходите из поворота либо какой-то ямки, перед, передок у вас отрабатывает хорошо, а задницу вот так вот подбрасывает. Ну, как бы если, конечно, сравнить бы, а mm -hmm. так ну, вот мне это не, не мешало. Я понял. Ну, я сообщу. Mm -hmm. Хорошо. Я думаю, если что, в любом случае, вы сегодня уезжаете, поэтому... Mm -hmm. маловероятно, что сегодня кто-нибудь приедет. У меня микрофон заработает, а тут рубанулся. Так, ну ладно, спасибо тогда. Всего доброго. Все, спасибо, до свидания. Удачной вам поездки. Все, хорошо, спасибо. Да. Вам надо часто в WhatsApp написать, да, либо он напишет. Как удобно. Все, хорошо, то связь угу. на WhatsApp. Всё, до, все, до Ничего не забыл вроде. Так, и ничего не украл. Все, да. всего доброго. Все, до свидания. У нас микрофон рубанулся, вернее зум H1 рубанулся, поэтому звука у нас не будет. Вот, с микрофоном, там будут какие-то кусками. По поводу мотоцикла, я считаю, что за 160, бы, в принципе, как бы можно было бы взять. Мотоцикл вроде так ничего, он крашеный, но там под замену амортизатора. Амортизаторы примерно 1030. Резина, в принципе, норм. А, ну, то, что крашеный, что это на скорость как бы не влияет. Да? да. Что еще? Цепи вроде норм, колодки есть, диски не убиты. Потихоньку покататься для начала пойдет, но лучше, конечно, амортизаторы менять, потому что, выходя из поворота, непонятно, как себя поведет мотоцикл поэтому я думаю что этот мотоцикл взять обслужить он станет 1210 и будет норм по крайней мере человек уже будет знать что он все обслужил и все с ним хорошо это патрик канал глобус мото это и на канал глобус мото экип подписывайтесь на канал вот, следите за новостями жмите колокольчик и не забудьте после колокольчика нажать все уведомления, потому что можете пропустить какие-нибудь новости, которые YouTube а, решит за вас. Показывать вам их или нет. Всем пока!